Привет, ребят! С вами ТОП ДОТА! И я, пёс такой, вчера не выпустил видос, хотя обещал. Так что сегодня выйдет их целых два, и подписывайтесь, чтобы не пропустить второй. Ну а теперь вернемся к первому. Если вы тут собрались, то вы наверняка периодически или хотя бы изредка катаете в дотанчик и, возможно, разбираетесь в киберспорте. Ну, за нави там болеете, за виртусов или еще за кого-нибудь. Команд у нас много, сами знаете. Если некоторые из вас просто посматривают стримы и слушают прекрасный говор вилата, то некоторые реально шарят и понимают кто победит в том или ином матче даже до его начала. Мы в принципе все можем это делать, просто кто-то лучше, а кто-то хуже. Ведь чем больше времени тратишь на какое-то занятие, тем твои познания сильнее прогрессируют, а уж мы-то далеко не мало времени уделяем доте, так что в ней мы что-то определенно шарим. Так что сегодня я покажу как можно поднять баблишко на своих знаниях про сцены и стать успешным в этой жизни. Мы поговорим о ставках. По данным портала esportsbetting.com годовой оборот став на киберспорт составляет более миллиарда долларов и если от этого огромного сочнейшего пирога вам достанется хотя бы пара крошек то вы точно этому обрадуетесь но ну, а что же нам нужно для того чтобы это произошло во-первых нам нужно знание про сцены это я уже говорил так что сразу подписываемся на все экспертные паблики с прогнозами матчей читаем их и делаем наоборот ладно некоторые из них и правда ничего но их вам еще предстоит найти следующее что нам понадобится это сайт где мы будем все это дело ставить я использую ставки от dota2net, потому что здесь максимально честные соотношения, так еще и можно пополнять скинами. Кстати, я сразу написал админам и выбил с них промокодиков для себя и для своих подписчиков. Все-таки не просто ж так их будут тут светить. И да, ловите промокоды по всему экрану и вбивайте. Сделайте потом халявных ставок и скажете мне спасибо, когда поднимете с этого квартиру. В общем, вели мы промокод и давайте сразу сделаем парочку ставок. Сейчас уже преддверие нового года, поэтому все киберспортсмены едят мандаринки и катаются с горки, а в доту играть практически некому. Но пара матчей все же нашлась, так что давай посмотрим, что тут с ними. Так, первый у нас Rebels против Evil Corporation. Ну давайте проанализируем. Rebels переводится как мятежники, а Evil Corporation – корпорация зла. Я не хочу, чтобы зло побеждало, так что давайте лучше поддержу ребят слева. Думаю, соточки им хватит. Следующий матч Friends против Тим Life. У Фрэнцев диван на логотипе, значит, это отсылочка к сериалу, а я его смотрел раз пять, поэтому я в них верю. Да и кто бы там ни был на их месте, все равно сложно придумать название хуже Team Life. Ну а я, как эксперт, считаю, что название это очень важный показатель скилла команды. Ну и последнюю ставочку я сделаю на вот этот вот матч: Ехоум против каких-то kevlory. Кавалеристы. Ну, тут сложно. Давайте посмотрим графики. Эм, так, так. Так, угу. Mm -hmm. Я ничего в них не понимаю, похоже на какие-то бинарные опционы, но зато здесь мы увидели, что Yo-Home лузнули 5 последних матчей, а кавалеристы пока что выступают со 100% винрейтом. Правда против каких-то бомжей и всего за один матч, но мне это кажется вполне весомым основанием для того, чтобы залить на них 322 своих шекеля. Для такого дела я даже закину мелочи через скинпэй. Кстати, если вы сильно потный, то на сайте есть и дополнительные ставочки, типа количество карт и прочих штуковин, можете чекнуть. Все, бабки закончились, так что теперь мне остается только ждать результатов. И если хотите проверить мои аналитические способности Ванги и посмотреть, сколько же бабок я поднял с этих ставок, то заходите на мою страницу ВК или на мой паблик. Там я выложу скрины с результатами. И да, через два часа уже выйдет новый видос. Тыкните Лукас, подпишитесь и ожидайте. Скоро услышимся. Не прощаюсь.